Так, есть клиент. Хорошо Жестко Жестко, очень жестко у меня вообще жесть. Брони-то нихера нету. Жестко-жестко, жестко, жестко. жестко, жестко. Надо надо хильнуться. Аптека есть. А, Савелий, да, можно. Можно, можно, можно. Только не сейчас, конечно же. Сам понимаешь. Так. А я же к здесь кого-то. нету уполз черт так ладно здорово можно с тобой сыграть подписывайся на канал и в порядке очереди отыграем сейчас очередь пока небольшая Че, годсплайс? М416 иду, иду, иду, иду. Иду, иду, иду. Где катера? Хер его знает, где он? Такие странные вопросы задаешь. Слрка нет. Слрку не хочу. А, а ты же мне показывал четыреста шестнадцать. О, да, nice. Найс, Пэпи, найс, найс, найс, найс, бепи, найс. Чепнем с тобой, да? В начале минус шесть. Здорово. Ребята, всем привет, не сбоем прожимать лайкосики, ребята Прожимайте, прожимайте, не стесняйтесь Молчу, мол-мол-мол-мол-мол-мол-мол Че? Че? Во, найс, nice. классно Малая птичка. Теперь я понял что мне говорил? У меня есть малая аптечка, типа. Типа есть малая аптечка. Третий жилет, это вообще замечательно. Ам, берил ни в коем случае. В жопу этот берил. Начнем вот с этого. Берилл это фуфло. Конченое. Найс. Замечательно. Когда есть у нас уозик. Ам... Рожок, может, сгоняем? О, мы за дропом сгоняем. За дропом поедем. Угу. Падает, найс. Пойду я пока ултану ангарчик. Посмотрим, что тут у нас О, 2 x это Давай еще или пота Ты что там хулиганишь? Интерес... А, ну, броня у меня есть Лучше бы каску мне дал бы Он играет с кем-то, а ну так пускай играет, в чем проблема? Это, наверное вызывной дроп я думаю кот здорово андрюк привет и Ой -ой -ой -ой -ой -ой. Засранцы какие. Угу Видел, видел Ну, в принципе Ну, наподобие видел Блин, у меня иксов нет, ёпта Вот это херово День там. Знаю, здесь лутано, не, не лутано. Хер его знает. Да ладно, мне каску сбили. Нормуль так. Взяли каску, бахнули мне, уроды. Ай-яй-яй, проседаю. Да откройся, ты овца! Ой, плево. <смех> <смех> это просто пиздец хера иксов нет да полет Ч за хуйня то там мужик. I got supplies. Кар, ты мне бы 4x бы нашел. Хотя бы. Для начала. Было бы лучше. Лишнек у нас, лишняк, Вот так вот. А здесь он проверил уже все. Армикать отсюда надо. Зона пошла. Ну, ну хотя бы 3x И то радует <связь> Так Давай еще оптику возьмем на тут 2x так гранат возьмем на сутку ой, сутку слишком много вот так Так, здесь бенза мало. Не-не-не-не-не. Пойдем туда. Давай тачку возьмем. Там бенза мало. Все на даче. А, да, поехали вон дропчик скинули. Почекаем дроп. Если чё. Или нас почекают. Одно из двух. Да, людей до хера. обходим немножко. Минус два. Блин. Мой валяется. Подумай, подумай не очкой. Я просто не увидел, что я тебе положил. Упу, не я а тебе положили. их злотая тут че, они просто так валяться будут от 6x приехал так нормаль броня немного покоцана но сойдет так оу сколько у меня боликов то господи у этих Энергетиков Что-то прям Очень-очень много Так Бинты выкинем Ну в принципе Здесь больше нахрен ничего не надо Найс nice. Пускай ведет к своему другу. Не стрелял бы лучше. Надо его дружка найти. А, вижу. Минус. Все, все, все, успокойся. Нет их больше. Так, а где это? А, ну, все понял. Где я стрелял? нас схолатника. схват возьмем в принципе здесь больше на нафиг ничего не надо а вот только что если глушитель взять М так на св на св а св у него нету это плохо а у его подружки я сейчас долазись так. Ар. так так так так так так так так так так так так так Сейчас закроем зону. Перетручей нет. Я по крайней мере не вижу. Ты, ты, чё там лазаешь? Ты где там лазаешь, дружище? Лео, здорово, Терминатор, привет. А, Ерман, здорово, ребята, всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем здорово. И вы сраные людишки. М -м -м, Ерман, да, помню тебя, Еркеш. Пом-пом-пом. Помню, помню, помню. Так. Эта каточка, скорее всего, в нарезку пойдет. Уж больно хорошо я раздаю сегодня. открываем зону go сыграем сыграем сыграем без проблем порядке очереди отыграем без проблем ребят всем Тосик. ребята не забываем подписываться на канал ставить лайки лайки все поставили а не все, вот по-любому не, вс не все. А где стрельба? Где вот это все тутуш тутуш тутуш -ту тутуш -ту ту -ту нет этого что ли? Оп, пью, пью. Ч, никто не стреляет? Ч не подписываемся, ребята? Адок, ну блин, мало ли что я сказал. Он захотел сейчас застримить Джокер. Я как девочка, я не знаю, что будет завтра. Бомб кто-то в толчке сидит. Даже гадалки не ходи. Угу. Да не шевелись ты обходит сука сверху пойдет один здесь я а залег Вижу. Так, еще один остался. Да, захиляемся. Бухарит за бухарит за. Где-то здесь. Двадцатый фраг? Найс.